«Здорово! Хотел бы ты, чтобы мы начали снимать свидание в прямом эфире?» То есть в прямом эфире парень сидит рядышком с девушкой, на них направлены скрытые камеры, все это транслируется в интернет, ты можешь писать а, какие-то там, что ты хочешь, чтобы они делали. Что ты хочешь, чтобы он делал, точнее. Ну и так далее. Если да, ставь лайк. В этом видео мы поговорим также о новом бесплатном тренинге который мы запустим буквально на следующей неделе. Это тренинг онлайн. А, новый тренинг, который будет в Москве. Мастерская знакомств, метод хитчхакером И парочку новостей о канале. Итак, буквально на следующей неделе а, мы запускаем бесплатный тренинг для ребят, которые находятся не в Москве. Мы понимаем, что большинство наших подписчиков находится не в Москве, а все-таки основные наши тренинги как раз-таки проходят в нашей столице. Столице в Москве. Поэтому, парни, мы готовы вас поддержать. Мы сделаем для вас тренинг из 10 заданий, которые не просто мы будем вам давать задания, да, но и будем показывать, как эти задания выполнять. То есть задания даже будут выполнять а мои ученики. Можете посмотреть на разные модели соблазнения, да, к чему можно прийти. У кого-то кто-то поскромнее, кто-то повеселее, кто-то постарше, кто-то помоложе. Сможешь смотреть как, как как по разному не обязательно да как по разному вообще как разные люди а -а -а, разных подходы к Короче тренинг на самом деле простейший больше для новичков. если ты не умеешь подходить если тебе стремно если не знаешь что говорить если думаешь что это будет как то сложно пожалуйста записывайся здесь будет кнопочка первое задание настолько простое, что ты скорее всего даже не поймешь как они связаны там с знакомствами но буквально через на третье, на четвертое задание ты поймешь, зачем мы их делали. Если же у тебя есть опыт, если же ты понимаешь, что, в принципе, уже нормально, так знакомишься, вот. но как-то тебе, что-то как-то, вот знаешь, как буксуешь, и, и что-то как-то не может, не может подходить, да, не получается подходить, то, в принципе, тоже можно писаться в этот тренинг, а тебе как такой разминочный... Не совсем разгоночный, но больше разминочный. Немножечко там на работу с э, обществом и так далее. Там много всего. Все-таки 10 заданий. Поэтому в таком случае, в принципе, может так же записываться. Та же самая кнопочка. Для ребят из Москвы мы запускаем, наконец-таки мы запускаем новый тренинг. Э, Мастерская знакомств, метод хичхакера. В отличие от нашего тренинга директивные знакомства, которые ты наверняка знаешь, да? Там люди по 15, по 20 свиданий делают. Это однодневный тренинг. За один день 15 свиданий, и сам понимаешь, как-то несерьезно. Нереально, если быть точнее. 8 часов, 4 часа теории, 4 часа практики. Задача этого тренинга, в момент тренинга найти сильные стороны в тебе, получить полезные, эффективные стратегии от нас, все это дело соединить, и вуаля, ты умеешь знакомиться. За 8 часов у тебя будет несколько номеров, у тебя будет базовая теория по знакомству, как брать номера и так далее. И самая главная стоимость этого тренинга копеечная. Я считаю, копеечный. Более того, у тебя есть возможность записаться на него со скидкой в 50%. И если ты придешь на мастер-класс, на этот мастер-класс записаться можно, кликнув здесь. Подробное описание этого тренинга мы пока делать не будем. Если тебе интересно, приходи на мастер-класс. Мы там помимо полезных интересных вещей как раз-таки расскажем, о новом тренинге. И ты сможешь, в принципе, записаться даже со скидкой в 50%. И, наверное, последняя новость о нашем канале. Мы решили составить расписание. Да, мы решили составить расписание, поэтому каждую пятницу стабильно раз в неделю будет выходить видео. Возможно, видео будут выходить еще и в другие дни. Не обещаю, потому что сейчас зима, сейчас не особо охота сниматься, плюс я сейчас буквально через пару недель сам сматываюсь из России. Ненадолго отдыхать еду. Вот. Но в каждую пятницу стабильно видео будет выходить. Плюс в начале следующего года у нас открывается второй канал, посвященный также пикапу, но немножечко другой стороне. Там что, что там будет, расскажем чуточку попозже, чтобы там как все будет готово, как откроем, анонсируем, готовься. Хочешь видеть свидание в прямом эфире? Лайкай! Если готов записаться на бесплатный тренинг, мы от тебя тоже кое-что попросим. Мы помогаем тебе, ты помогаешь нам. Я надеюсь, это нормально. Кликай здесь. Если готов пройти на мастерскую знакомств, метод хитчхакера, в Москве новый наш тренинг, кликай здесь. С вами был Тони. Ребят, кто проходил директивные знакомства? Нахер хитчхакер? Нахер.